Привет, привет. Здорово. Здорово. Эй, эй, эй, эй. Тш, еще ниже, еще ниже. Хуенная картина. Очень крутая картина, полите. Царица ее женихи называется. Царица. Это царица. Так А молния не застегивается, к сожалению. Что это? Как это убрать? Дерьмо. О-о-о! Фильтры. Да, у нас один рабочий телефон на двоих. Дерьмо с камерой. Полное дерьмо. Сдав ЕКБ, я надеюсь. ЕКБ скоро. Мы зашиваемся. Все окей. Сейчас был концерт в Ульяновске. Все круто прошло. Белый. И... ты белый или черный? Я белый. <реклама> да, да, буду возить в штаты на ремонт. Я слышал, там хорошо ремонтируют. Apple технику. Они всегда вовремя ее сдают. Так что да, по-любому. Альбом Кизару. Альбом Кизару, как альбом Кизару? Привет. Здорово. Здорово, Саратове, Саратове понравилось, нам везде понравилось, где мы были. Не было еще ни одного города, где было бы как-то не очень. Даже если человек мало, то они отдаются, все по кайфу. Да ничего. Как вернуть билет? Откуда я знаю, как вернуть билет? Связывайтесь с, не знаю, с где, где покупали билет? Вы же не у нас берете этот билет лично? Что думаешь о концерте в Ижевске? Да все круто прошло. Привет. Вот Краснодар, да. Краснодар мы тоже ждем, в Краснодаре круто будет, привет Заберите меня в Россию, Юля, заберите меня в Балакова Здорово, сын, пиздавать на ваш концерт или сэкономить, чувак, но если ты размышляешь еще идти или сэкономить то, я думаю, ты не очень хочешь идти. А, когда фотографии скинут? до да скоро должны скинуть. Я так больше не могу. Дай мне дробовик. Заберите меня в, в Россию. Ха. А, а. Когда клип? Когда клип? Скоро. Каменсун. Соси писун называется. Но я надеюсь, скоро. Будет ли фит с тем и с тем? Не знаю я. Будут цветы. Может, будут цветы. Может, не будет. Кто его знает, чувак. Такое дело, сам понимаешь. Фана связи. Фидук. Какой Фидук, че? Что вообще, блядь? Ой. Почему решили маски поменять? Да мы их не поменяли. У нас будет много масок. Мы хотим прийти к тому, чтобы у нас их было очень много, а не одна. Чтобы не было привязанности к какой-то одной маске, допустим. Чтобы они всегда менялись. Это им гораздо интереснее, чем ä, привязываться к какому-то одному Fighters. сценическому образу. Так же круче будет, ёпта, согласитесь. Но если не согласны, то ну хуй знает, что вам сказать. Сделай фицу <aret> <schedule foundção> и <care> сайт Хорошо. Что-то мы раньше об этом не подумали. Я сейчас задумался, кстати. Нужно ли написать скриму. Эй, привет, чувак. Мы тебя байтим. Давай фит. Вот, послушай пульсар. А, фидук. Почему фидук? Что за жесть? У меня что, гита... я не умею на гитаре играть, чуваки. Я бы хотел научиться, конечно, на гитаре, но, блядь. Может, попозже. Тогда можно федуком называть. Мы сейчас вот только после лайва в Ульяновске. Сейчас откисаем немножко. Почему, почему у тебя короткие волосы? Не растут. Потому что у меня волосы не растут. Еще, еще какой-нибудь вопрос. Что-нибудь еще тупее этого вопроса можно? Да, будем делать, спасибо. Покажи лицо. Оп! Показал лицо. Вы в Тулу собираетесь? Блин! Но вся же информация есть в паблике. Вы посмотрите просто информацию. Все есть же. Зачем вы здесь спрашиваете? Вы туда собираетесь, туда собираетесь. Даже написано все же. В Тулу? Да. Да. Да. Блядь. А следующий город? Ай, блядь, не помню, какой следующий город. Что-то в Сибири по-моему. Через несколько дней, через день. Из настоящих, да, маска из кожи. Спасибо, Шуля. Ждем, Юлия. Ждем в лесу. Черный-черный лес. Черный-черный лес. Тулик приютишь без летучих мышей. А нам нравятся летучие мыши. Охуенно. Нам в номер взлетела летучая мышь. <сíck> <сíck> Пиздец. <сíck> Следующий город Челябинск. В точку. В точку. А. Были ли какие нибудь ситуации на концертах? Нет, пока все круто проходит. Без, без каких-то... А, пиздецов. Все окей. Без страшов. Я буду смешан. Комедий. Я пошел кофе. Я пошел на кофе. В каком флаконе? Ну, типа в одном фильме. Ну, да. Жестко вообще прям. All-star. Короче, какой-то дерьмовый Wi-Fi. похуй. Не знаю. Вообще не вижу ничего. Нет, невозможно. Забей просто Во. О. О. Привет. Привет. Привет. Здорово. Привет. Привет. Не, все равно... Короче, Wi-Fi говно, чуваки. Блять, в отеле уебищный какой-то Wi-Fi. Ульяновск кайф. Как тебе Ульяновск? Ульяновск заебись, ребята. Мы в байкерском клубе выступали, вполне заебись. Очень даже. Что, здорово, динозавры, ёпта? Бля, какой-то жесткий боевичок тут смотрим. С Вандамом, Вообще просто трэш. Из 90-х. Ух. Не за что за охуенный концерт. Привет из Крыма. Бля, доедем скоро до Крыма, епта, ждите. И разъебем ваш полуостров. Покажешь белого. Братан, у тебя что, там тоже вайфай фай хуевый? А может быть там с опозданием, блядь? С опозданием, возможно. С жестким опозданием. Че-то Ляти разочаровал. Ни, хуй, ни один город, чуваки, нас не разочаровал. Все города охуенные. Везде все пиздато прошло. Триколор, да, у меня, походу, по жизни Не могу никак оператора поменять Предан просто триколору Сделайте жесть филиалов братан. если я сделал жесть филиалов То чем мне членом камеру держать, блядь? Он же двумя руками делается Делай одной Одной, типа, как досыпаешь Блядь, чувак, не шути про Гов Харьков Сейчас. Ну, бля, братан, я бы в Харьков сам приехал, но, к сожалению, но что? Я не могу, потому что меня запрет в... во въезд на Украину. О, как Шуля относится? <laughs> не бойтесь, вопрос, конечно, охуенно отношусь. Просто душа. Салют, Шуля. Салют, Джулия. Что-нибудь нормально хоть спросить, Та Тахуйня <свят> какой-то, пишите, здорово там. Такие интересные вопросики. Во сколько ты голос сломался? Не знаю, во сколько у меня голос сломался, но психика, мне кажется, лет 16 у меня сломалась. Серьезно? Новые стрижки? Какую ты хочешь мне стрижку брать? Какая ты мне посоветуешь? Стиль от мастера? Ты, наверное, стрижешь? Возможно, к тебе записаться можно. Какую приставку, братан Триколор? Я беру с собой всегда в твою приставку. Я как приезжаю в гостиницу, заебашиваю. Чтоб в то интернет был. конечно, блин, в Жавске было мало людей, но было круто, типа. Базару ноль. Байкерский клуб. Ушка. Передавай Это привет черному. Света. Конечно, вот привет ему, он так далеко от меня. Привет. Постригись, говорит тут. Ну, братан, да. Типа. Слышь, постригись. Ёпта. Конечно, постригусь. Кончики подравняем, чтобы не секлись. Вы из Тулы, а Шерлок и стул, спрашивают. Шерлоки Холмса. Почему вы не исполнили Enter the Void в Ульяновске? Ну, братан, ты бы сейчас попросил нас исполнить какой-нибудь самый первый трек, там, который мы записали с минус 3, такой, ебать, чё вы не исполнили его? Как тебе шайн 666 Я не ебу, кто это, чувак, к сожалению, значит, никак. Ну, Дима Вандал обещает меня постричь, братан, походу, ты жесткий вандал. Ты, наверное, лысый еще. Когда мершу, Братан, мерш, он уже продается, понимаешь? Просто не все могут купить. Но в из СБ заебись, вы уже спрашивали. Глаз на маске, но он пришит и обшит, короче. Слышали песню Киркорова? Какую именно, бро? Я слушал много песен Киркорова за свою жизнь С Басковым М -м -м -м -м -м. С Басковым, да, вот Ибица да, Охуенный трек, хитовый очень Краситься? А в какой ты мне посоветуешь цвет покраситься? Черный, возможно? Белый. белый, может быть Да не, не буду краситься, бро Клип, когда выйдет скоро Немножко терпения не заебались ли мы в туре? Да нет, не заебались. Ну, так, если только с слегонца. <веслушные> Когда качаться? Качаться под что? Под наши треки? Да всегда. Или что ты имеешь в виду? Ясвай, бро. Бро, на своей в школе кидал, знаешь, типа был и все, на этом мой контакт с на закончился. Прям очень странный вопрос там про новый стиль музыки, я его не понял, бро, не могу ответить. Кого на данный момент слушаю? Да, дохуя кого. Сам пизда ты российский рэпер, это Янг Траба, пацаны. Ну, на мой вкус. Если вам интересно. Сколько меньше на концерте стоит, бро? 1300, бля Можешь больше дать Да, что-то проспать, там спрашивают, ужас Были ли на концертах обдолбанные? Блин, да нет, блин, чувак, типа какие обдолбанные Понимаешь, типа, мы всегда на трезвом движении на концертах и в жизни Так, все здоровы? Болею ли я? Ну да, в последнее время меня часто блять, простуда, нахуй. Возможно, вы посоветуете мне, что мне заваривать, чтобы мне ее не было? Зверобой? Наркотики употреблял, пацаны, ты поможешь нам поинтереснее вопрос? Это как, типа, а ел ли ты, ёпта, свинину, нахуй? Или говядину? Что больше любишь? Говядину, если честно. Да, через маску удобнее дышать, чем через блок Пацаны, вот я могу в носу даже поковыряться, смотрите. Девочки, которые на 12 лет приходит, да приходит, наверное, как-то. Прям не замечал, но приходит, я думаю. На концерте рифм на одном болел, короче, на концерте рифм. А у меня ангина была, сука. Конечно, я не веган, ребята, я мясо каждый день, блин. По хуйне ругались, только мы никогда сильно не ссорились. По телеку какой-то девичок с Вандамом, короче, и с этим, блин, с Лумагрантом, или как его. Короче, блин, вот это из 90-х, там, трешовый кетчуп вместо крови, его, суперэффекты. Чай с травками им говорит, хорошо. Я вот с ромашкой пью чай, пацаны надеюсь вам нравится мой выбор покажи маникюр, бро в туре, кстати маникюр что-то у меня не идеальный возможно вы мне сделаете маникюр салон откроем, пострижем меня, маникюр сделаем что-нибудь еще отбеливание ануса но мы и так угораем Так, что там происходит? <как> Давайте ебашьте интересные вопросы. А, мерч, братаны, не... ну, он кончился именно в туре, блин, в этом блоке. К сожалению, мы не можем с собой брать отдельный вагон, ёпта, контейнер мерча, который едет за нами. Шаутаут с Праги, Прага шаутаут. обожаю Прагу, ребята. Егор Летов заебись, чуваки. Егор Летов. Рот зашили? Чё-то не зашили вроде. Покажи номер, бро. Тут картина он есть, смотри, в номере у нас. Опа, современное искусство. Неопрятный какой-то, говорит этот, по опрятности, короче. Я неопрятный, только что из душа вышел, волосы мокрые. Неопрятно. Джигрина, кстати, не послушал новый альбом, пацаны. Наверное, стоит. Я... старые треки. Да, старые треки. Ну, вот раньше я жестко ценил Джигрина, когда был Райдер Клан. Сейчас потом однообразно достаточно. Не, мы одногодки, барин, если тебе интересно. Уля нас заебись, чуваки, охуенный город и охуенная публика. Поездка, в какой город больше запомнилось, не знаю, во все города заебись, ребята. Купил бы мерч, но шли деньги на билет. Братан, в следующий раз купишь. Копи деньги. Братан, мы не покупаем, нам подгоняют его. Нирвану? Вот, кстати, чуваки, типа, нирвану особо никогда не слушал. Хотя я понимаю, что это классика, типа там. Гранжа все их хуйни, но что не заходило прям так, чтобы я оценил. На удельную приезжайте. Да, на рынке, в секонд, там у вас на удельной пиздатый секонд. М -м, привет со Львова. Привет, блядь, со Львова. Да, будет меньше в Москве, я думаю, в Москве уж точно. По всей нам прямо Презу, правда, Киркоров опять заебай про Киркоров. Тут фанбазы Киркоров, что ли, тусуется? Узнаете, вызывы, уже... Да, металлкор, дедкор, это все я слушал, чуваки, прям очень жестко в одно время. всякой марчухи такой гонял, блядь. Летом приедем, конечно, на Раймшоу, если нас забукируют, чуваки. Где наши грилзы, блядь? Дома, в коробочке. А, а, а, а, а. Что за тишка, пацаны? Ну вот, посмотрите и узнайте. Я думаю, вы догадаетесь. Новые треки, блядь, скоро пацаны будут и девчонки синглы, потом альбом. Ждите. Погуляем, блядь. Погуляй. Сходи. Наверное, тебе понравится свежий воздух. Зачем маски сменили? Очень оригинальный вопрос. Не жарко. В этой маске, кстати, не жарко, ребята. Не-не-не. Ну, блядь, чуваки, типа, а почему я не ношу грибы? Может, я их, их еще и жрать должен, чтобы там, блядь, э, не знаю, остатки еды, блядь, забивались в них. Ну, просто не ношу. Когда хочу, тогда ношу. Когда не хочу, тогда не ношу. Как мы по городу ходим? Голыми, пта, конечно. Челики. Вон, тут уже Ян Коннор пишет, там, Хили Били Гэн. Раскусите яйцо и запишите на видео. Как мои тексты пишите? Я сажусь, короче, такой и пишу, блядь, чувак. Футболку с Джейсоном где купить? Нигде, братан. Как вам альбом Кизару? Пакуем, пакуем, пакуем с детства. Мне больше всего так понравился. Чем занимаемся, дать за день до концерта? Другим концертом. И на следующий день, блядь, еще одним. Yeah. <coughs> Почему мы не можем выступать в Украине? Потому что мы выступали в Крыму и дорогие власти этой страны запретили нам выступать там. Мы уважаемые власти. Много уважаемые даже я сказал, в Натуре. Дрек лист Микса, который играл блядь, перед концертом, пацаны. <coughs> я думаю, вы его нигде не возьмете. Угу. Кому доски зару поебал? Ну, блин, я же сказал, что мне ему понравился даже трек. Я думаю, Олег не обидится. Веща может только даст Ну да, такого отцовского Бля, ты что, долбоеб? Или кто там пишет, что нет Ярославля Пацаны, вы зайдите в паблик Вот, смотрите, мне уже заебала такая хуйня, что люди, блядь, не умеют читать, блядь, да? Типа, вы же все в школе учились, да? Ну, я надеюсь, как бы все люди, да, учатся в школе И там учат вас читать и вы ебать, заходите когда в паблик. Вы можете прочитать какой там список городов. Типа вы спрашиваете, а будет ли в этом там Мухасранский, допустим, концерт. Да блин, дофига где будет и в Ярославле уж точно будет. Даже я это помню, пацаны. И также про другие города можно сказать. Был я в армии. Охуенный вопрос, кстати, не, не был, блядь, чуваки. Не знаю, блин, может там и весело, конечно, ну что-то хуй знает. Будет ли фиток с кем-нибудь Запада? Будет, не скажу с кем. Ты под насваем, не, Нет, бро. Приедем ли мы еще в Дмитровград? Сложный вопрос, но если приедем, то не раньше следующего года. Альбом Suicide бойс, господи, сколько можешь спрашивать, заебатый альбом? Да ты сука, кто-то пишет, да я сука Там просто полнейшая Фотки с концерта выложить? Да скоро, блин, мы вот хотим понатягивать фотографов, сейчас понапоминать им, которые <coughs> тянут с фотками, все будет, ребят, не волнуйтесь были Да, еще были встречи, ВК-шки заблокированы, сука, и из-за этого мы не могли как бы все оперативно выложить Думаю ли когда-нибудь показать лицо? Не знаю. Возможно. Или яйцо, или лицо. Не решил еще, что и покажу вам. Да, если хотите клипы быстрее, купите Фукси новый ноутбук. Задонать тебе, блядь, на ноутбук, ребята. Подсказываю вам идейку. Покажи лицо в Краснодаре на концерте, охуенная просьба. Да, я вот и жду Краснодара, чтобы показать там свое лицо. Почему-то вот мне именно в Краснодаре это хочется сделать. <coughs> Кровосток, заебись, отцы. Конечно, к ним охуенно отношусь. А ССР, пацаны, я не знаю, кто это вообще. Чего, что вы спрашиваете? А если это ваш кореш какой-то, что ли? Так, сколько лет вам, ребят, конфиденциальная информация <софрик> <софрик> Козу костями, бля, <блин>. показал, показал <софрик> Почему я не скрываюсь в ВК? Ну, пацаны, блин, типа Я что, долбоеб, новую страничку еще там создавать Может мне их еще несколько сделать? Покажи яйцо на концерте в Краснодаре по братски. Я вот в туре не могу побрить, как бы не могу показать вам такое волосатое яйцо. Нужно подготовиться к этому, понимаешь, получше. Как к Конекту отношусь? Это же тусовка, да? Охуенно отношусь, пацаны, молодцы, локальный движ развивают, респект, шаутаут Максу. <свес> <свес> Скинь ссылку, начинается вот это, блядь. Конечно, уже кинул. Может, вам еще и адрес скинуть, приезжайте, хули, потусуемся. Mm. Ладно, и заебали парни. Я вас всех, конечно, и девчонки, вас всех очень люблю, целую, обнимаю, но я очень хочу есть. Поеду где-то, я поем. Ну, обнял, поцеловал, приходите на концерты, покупайте билеты, слушайте наш музон, сучки, динозавры. До свидания. Блядь, не.